Всем привет! С вами Ксю. Сегодня я отвечу на ваши вопросы. Какое твое любимое время года? Лето. Молоко или чай? Мне нравится чай. Ну а раньше я любила молоко. Ты знаешь канал Катя и еще канал Мистер Макс? Я знаю канал Мистер Макс. А Катя это так, как канал называется или это мисс Кэти? Черный или бежевый? Черный как-то он такой мрачный. По мне так лучше беженый. Как ты без телека сидишь? Что делаешь? Вообще у меня есть телевизор, но я им не пользуюсь, потому что у меня есть планшет и компьютер. Все, что надо, я смотрю в интернете. Насколько процентов любишь школу, а насколько не любишь? Но я не хожу в школу. Любимый мультик? Ральф. Хотя он и старый, но я его все равно люблю. Что делаешь в свободное время? Почему-то мне тоже что и вы. Ты бы хотела на голос дети. Скорее, да, чем нет. Какого ты года рождения? Я 2006 -го. а вы? А каково учиться дома? Какие ты испытываешь эмоции? Я не скажу, что рада. Я не скажу, что это плохо. Какие вообще можно испытывать эмоции от учебы? Я просто учусь. Весна или лето? Я вроде только что ответила на подобный вопрос. Увлекаешься ли ты монстр-хай? Нет, они такие страшные. Ночью приснится, грязными трусами не отмахаешься. Какое у тебя любимое животное? Я недавно полюбила белок. Хоть они и кусаются больно, но они такие милые. Еще я люблю хомячков. Они такие миленькие, Какие твои любимые цветы? Мои любимые цветы это розы. Красные розы. Что лучше, гулять на улице с друзьями или Сидеть весь день ВКонтакте. Сидеть весь день ВКонтакте вредно для здоровья. А вот гулять на улице, это классно. Какая у тебя любимая еда? Макароны, пицца и салат с речка. У тебя есть парень? Если есть, как зовут? Да, у меня есть парень. Знакомьтесь, Марк. Вам тоже показалось, что он это... Ну, немножечко... Худова. Ты когда-нибудь влюблялась? Да. Я очень люблю себя. Книжки или электронные книжки? Мне нравятся просто обычные книжки. А у тебя папа не русский? Какой по нации? У меня папа русский. В каком городе ты родилась? Я родилась в городе Тольятти. Ты смотришь Мисс Кетти, Мистер Макс и Ярослава Спортивная. Я солову я не смотрю, а вот Мисс Китти и Мистер Макс, они слишком детские. А у тебя есть кот? Нет, у меня кошек нет и котов нет. А ты где живешь? Всего месяц назад я жила в Тольятти, а сейчас переехала в город Краснодар. Кто здесь живет, можем увидеться. Зовите в гости. Многие знают, что на моем канале проходит конкурс. Участники снимают видео, где передают мне привет. Было очень приятно получить так много приветов. И я просто растерялась, как выбрать победителей. Я долго думала, как же поступить, и решила провести и я вас прошу, мне немножечко помочь. Напишите в комментариях, кто из участников, по вашему мнению, оказался лучше И кто больше всего достоин подарка. От Ксю. Чтобы проголосовать, нажмите на восклицательный знак и выберите номер. Привет, Ксю Меня зовут Капа. И я тебе огромный Ксю Блок. Привет, Ксю! Я смотрю все твои видео, они такие увлекательные и смешные. Мне очень нравится твой канал, желаю успеха и дальше. Ксю, я хочу дать тебе сновой танец. я участвую в конкурсе с канала Суббог канал очень интересный ну и просто классный мне, мне кажется то что это очень классно советую подписаться на этот, на этот канал ну и, и еще я желаю победить всем кто хочет победить ну а больше это видео по-моему ничего не значит Всем привет, с вами Кристина Это видео на канал Ксю Привет, передаю тебе огромный привет Желаю успехов своему каналу И участвую в твоем конкурсе Всем привет Всем привет Плохо одета? Опять я Всегда я. Но на сегодня будет необычно. Это видео не на какую-либо тематику. Это видео э, посвящено конкурсу канала Ксю Блог. Замечательная девочка Ксюша снимает ролики и у нее уже 8500 подписчиков. Я здесь правильно. Что же нужно сделать в ее конкурсе? Нужно передать привет. Но просто передать привет это не для меня. А сначала... Привет, Ксю! Удачи! процветания Любви! Здоровья! В общем, всего тебе самое хорошее. Все, что я хотела, я тебе пожелала. Ну а теперь... Комплименты! Теперь я обращусь к своим подписчикам. Ссылочка на канал Ксюши будет в описании и подписывайтесь на нее.